English экспресс супер современный эффективный курс хочу все знать. Я тоже хочу стать очень умной я тоже хочу выучить английский язык. I want to become very clever. Добрый день! Меня зовут Пит Горбатюк, и я рад приветствовать вас на канале The English. Сегодня урок номер 26, и его тема «Английский и время». Дорогие друзья, переходим сразу к первому формату и начинаем отработку. Утром In the morning In the morning The, the. кончик языка между зубами выдвинуть наружу. In the. the morning In the morning In the afternoon In the Афтенун им в автону днем. Вечером. Им the evening Им the evening. Вечером. Им the evening Сегодня. Today. Today. Сегодня. Today. Завтра. Tomorrow. Завтра. Tomorrow. Вчера, yesterday, вчера, yesterday, позавчера. Вчера было yesterday, а позавчера это перед вчера. А перед это before. Итак, перед вчера это будет, значит, позавчера. Before yesterday. The day before yesterday, позавчера. The day before yesterday перед вчера это будет позавчера the day before before перед yesterday вчера послезавтра завтра, если будет tomorrow то послезавтра будет after after, after это после итак, послезавтра the day after tomorrow the day after tomorrow ночью at night At night. Здесь ночью артикля the нет. Утром есть. In the morning. Днем. In the afternoon. Вечером. In the evening. Ночью артикля нет. Почему так? Не знаю. Так в англичан принято. At night. Может им некогда. Поэтому быстро хотят сказать. Что-то ночью чем-то может заниматься. Мы не знаем. Сейчас. Now. Сейчас now. Потом later. Или when. Или после. Then. Или later. Later. Потом. Скоро. Soon. Soon. Soon. Не очень скоро. Not so soon. Not so soon. Не скоро. Not so soon. Продолжаем работать дальше. Зимой. In winter. In winter. Весной. In spring. In spring. Летом. In summer. In summer. Осенью. In autumn. In autumn. In autumn. Заметьте. Зимой, весной, летом и осенью. Никаких артиклей нету. Артикля the нету. На этой неделе this week this week this week на этом месяце или в этом месяце, не имеет значения. Два слова всего. This month this month this month Никаких артиклей тоже, заметьте, нету. Только this. В этом году. with и В прошлом году. Артиклей нету нигде. last year Last-E. Last-E. В прошлом году. На прошлой неделе. Или в прошлой неделе мы, допустим, встречались last week last week last week короче, чтобы запомнить, в прошлом это last на этой, на этом this в прошлом месяце в прошлом значит last в прошлом месяце last month last month на прошлой пятнице мы встречались или в прошлую пятницу мы договаривались все равно будет last Last Friday, last Friday, last Friday. Поработаем еще разочек в формате на следующей неделе. Next week, next week, next это следующий week неделя week. Next week В следующее воскресенье или на следующее воскресенье у нас назначена встреча. Мало ли что может быть. Next Sunday Next Sunday Next Sunday Следующее воскресенье. На следующий месяц или в следующем месяце не имеет значения. Next month Next month Next month. На следующий месяц. В следующем году. Next year. Next year. В следующем году. На следующем году. Next year. На следующий год. Как бы? Да также. Next year. Next year. На следующий день. Next day. Next day. На следующий день. Next day. На следующее утро. Next morning. Next morning. На следующее утро. Next morning. Или в следующее утро мы встречаемся. Все равно будет. Next morning следующую зиму или на следующую зиму next winter next winter winter зима next winter следующую зиму next winter следующей ночью следующей next ночь night следующей ночью next night next night Следующей ночью. В следующую ночь. Next night. Всего два слова. Никаких артиклей. Прошлой зимой. Или в прошлую зиму. Last winter. Last winter. Last winter. В этом формате, дорогие друзья, мы отработаем э, дни недели. Понедельник. Monday. Monday. Вторник. Tuesday. Tuesday. Среда. Wednesday. Wednesday. Wednesday. Wednesday. Среда. Четвер. Сэстдей. Сэшдей. Sdej. Не путайте Тьюздей вторник. Четверг. Сэсдей. Пятница. Фрайдей. Пятница. Фрайдей. Суббота. Суббота. Сэтыдей. Сэтидей. Воскресенье. САНДЕЙ. САНДЕЙ. Воскресенье. САНДЕЙ. В этом формате, дорогие друзья, мы будем работать с названиями месяцев. Месяцев 12 в году. Попробуем сейчас отработать. Итак, зимние месяцы январь, февраль, март. Январь. Дженюри. Дженюри. Дженюри. Январь. Дженюри. Февраль. Фебриори. Фебриори. Фебриори. Февраль, февраль, март, матч, матч, матч, март, матч, апрель, Весна April April April апрель Апрель, май, весна, май, май, май, май, май, летние месяцы, июнь, джун, джун июнь июнь июль июль July July июль July август август август практически одинаково. Только вторая буква говорится не вы, а, а У, как бы вы говорите, аугуст, аугуст. Англичане говорят август, август, август, August. октябрь, октябрь, октобе, октябрь ноябрь Новэмбер. Новэмбер. ноябрь ноябрь ноябрь ноябрь декабрь Десэмбер. Десэмбер. декабрь Десэмбер. декабрь декабрь декабрь дорогие друзья наш урок приближается к завершению и мы должны кратко Подытожить, закрепить в памяти и все. Итак, дни недели. Понедельник. Monday. Monday. Вторник. Tuesday. Tuesday. Среда. Wednesday. Wednesday. Wednesday. Четверг. Шестый. Шестый. Шестый. Шестый. Пятница. Friday. Фрайды, Фрайды, Суббота, Saturday, Saturday, Saturday, Воскресенье, Сандэ, Сандэ, Сандэ. Как сказать сегодня? Today, вчера, yesterday, завтра, Tomorrow, послезавтра. The day after tomorrow. The day after tomorrow, утром, in the morning. In the morning, днем, in the afternoon. In the afternoon, вечером, in the evening, in the evening, но ночью, at night, никакого артикля, at night. Сейчас, now. Потом, later, скоро, soon, на этой неделе. This week, на прошлой неделе. Last week, в этом году. This year, в прошлом году. Last year, на следующий год. Next year, зимой. Никаких артиклей нету. Зимой, весной, летом и осенью. In winter, зимой. In spring, весной. In summer, летом. В осень. Теперь кратко вспомним месяцы: январь (January), февраль (February), март матч, апрель (April), май (May), июнь (June), июль (July), август (August), сентябрь (September), октябрь (October) ноябрь, ноябрь и декабрь, декабрь итак по порядку еще раз с января, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. дорогие друзья на этом наш урок завершен. Вы были на канале The English. И был с вами я, Пит Горбатю. Я желаю вам удачи. Я желаю вам успеха. Подписывайтесь на мой канал. Оставляйте комментарии, пожелания, недостатки. Для чего? Для моего наставления, образумления и исправления. So long. Пока.